Всем привет! Это канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов. А на том конце провода с нами находится наш постоянный спикер, журналист, публицист, и социолог Игорь Яковенко. Игорь, Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, у нас состоялся, можно сказать, так дубль два протестов при руководящей роли коммунистической партии. Снова на Пушкинской площади, снова несогласованная акция и снова она прошла без массовых задержаний в сам день ее проведения и по разным оценкам она собрала от одной тысячи до трех тысяч участников. Станет ли это тенденцией, на ваш взгляд? Я думаю, вряд ли. Я думаю, что это маловероятно, но в любом случае КПРФ в сегодняшнем, нынешнем состоянии это не та структура, которая может организовывать серьезные протесты. Ну так, разовые акции, да. Но при этом, вот я отметил о том, что не было снова массовых задержаний в день проведения непосредственно, однако были задержания либо до к людям приходили сотрудники правоохранительных органов, либо после, как вот, например, муниципальный депутат Сергей Цукасов, который получил 10 суток ареста и поделился своим постом, когда он находился ночью в автозаке в ожидании того, когда его поместит спецприемник, он а, заметил, что буквально очередь выстрелилась у спецприемника, и он предполагает, что это люди, которые как раз таки участвовали в этом митинге. Вот это вот новая тактика правоохранительных органов, на, вас, на ваш взгляд? Ну, она не, не очень новая, потому что превентивные задержания они были всегда. Мы помним с вами хорошо, как и Навального задерживали заранее и других участников акции протеста. Так что это вряд ли можно назвать новой, новой тактикой но при этом все-таки новое здесь, мне кажется, есть. Если теория Сергея Цукасова верна, это действительно участники акции, то они как-то не сообщают об этом правозащитникам, поскольку непосредственно от них мы не узнаем, что они оказались задержаны. Ну, опять-таки, я не очень понимаю, что здесь нового, потому что людей задерживают, людей потенциальных участников акции задерживали. и Их задерживали, и раньше их задерживают и сейчас. Вот что здесь нового, пока не очень понятно. А может ли быть так, что власть вот, этим вот, вот этой своей спокойной реакции да, на э, то, что люди собираются на Пушкинской площади, несмотря на то, что у них нет согласования, в какой-то момент проспать и, условно говоря, в какой-то момент мы увидим, что выйдут уже там не несколько тысяч людей, а несколько десятков тысяч, поскольку люди посмотрят, что э, вышли раз, вышли два, вышли три, и вроде никого не разгоняют, вроде как безопасно выходить. Вы знаете, я думаю, что рассчитывать на то, что акции, которые организовывают КПРФ, станут такими массовыми, что это будет как-то э, очень сильно э, вредно для власти, мне кажется, это неосновательно. Не, не потому что э, КПРФ это, э, часть, э, это часть обслуживающей системы власти. Но вряд ли эта партия способна серьезные проблемы создать для власти. И в том числе вы считаете, что их поведение в Думе сейчас тоже не изменится никаким образом в сторону более радикальной риторики, например? Риторика может быть, но опять-таки, еще раз, КПРФ не является протестной структурой, не является партией протеста, не является партией серьезной оппозиции тому режиму, который сейчас есть. Она часть этого режима, ну скажем так, она такая немножко притворная оппозиция внутри. Тут немножко сложнее все, конечно, потому что внутри КПРФ есть люди, которые действительно искренне убеждены в том, что нынешний режим заслуживает уничтожения. Но во главе КПРФ стоит, стоят люди, которые э, точно знают, что они должны обслуживать этот режим, что э, они так сказать, наиболее комфортно себя чувствуют именно внутри этого режима. Но прежде всего речь идет о э, Геннадии Зюганове. Это человек, который никогда, ни при каких обстоятельствах не, не был а, частью протеста. Всегда это был человек, который являлся частью этой партии власти. Да, у нас накануне выборов многие независимые политологи отмечали, что фактически на политическом поле есть еще одна политическая партия, которая до юра таковой не является. Это партия умного голосования или партия Алексея Навального. Вот на ваш взгляд, если бы партия голосо умного голосования после выборов призвала бы своих сторонников выйти на улицы, было бы это что-то более массовое или на сегодняшний день просто это по объективным каким-то причинам невозможно? Я думаю, что партия «Умного голосования» Алексея Навального – это реально протестная партия. Я думаю, что действительно, если бы она сочла нужным призвать своих сторонников выйти на улицу, то это было бы более массовое явление. и Это был бы действительно протест. Именно поэтому, я так думаю, что команда Навального этого не делает, потому что они прекрасно понимают, что в отличие от такого достаточно викторианского Отношение к протестам Которые организует КПРФ Если Партия Навального Что-то организует То разгон будет очень жестким Я думаю, что Власть отреагирует на любые действия Партии Навального там Как она называется Неважно, умное голосование Или фонд борьбы с коррупцией Не имеет значения Потому что власть понимает Что вот это их реальные враги и разгон будет очень жесткий. Я думаю, что там речь пойдет об уголовных делах. А в таком случае, на ваш взгляд, вот у партии Навального, да, условно, и какие на сегодняшний день есть механизмы, Поскольку мы видим, что ну, вот один из механизмов, который они используют во своей общественно-политической борьбе, это умное голосование, но это а, мобилизует сторонников только непосредственно в период электоральных кампаний. Вот сейчас такая очередная прошла. А, при этом мы видим, да, что сам Алексей в тюрьме, остальные также находятся либо под различными мерами пресечения, либо в эмиграции. А, и вот что в этих условиях остается делать? На улицу, как мы с вами поняли, призвать они тоже не могут, поскольку это будет... Очень плохо закончится для их сторонников, которые могут последовать этим призывам. Я думаю, что у них остается такой ресурс, как расследование, и они этим занимаются, они будут продолжать эти расследования. Это важный действенный ресурс. Но что касается всего остального, то я думаю, что здесь есть какой-то определенный творческий тупик, мы это видим мы видим, что ни Волков, ни Милов, ну вот помимо расследований, помимо такой вот риторики, помимо так сказать, самых разных фильмов, которые они выпускают, ну и вот умное голосование. Пока больше ничего нет. Есть определенные, определенные проблемы. То есть, на самом деле, я думаю, что у команды Навального определенные, ну скажем так, творческие проблемы, если можно так это назвать. То есть какого-то какого ясного плана действий там, по-моему, нет. По крайней мере, из того, что мы наблюдаем, не, не следует, что у них есть какой-то ясный, понятный план действий. Ну вот а, фамилии, которые вы перечислили, в частности, Волков и Милов, у них, мне кажется, сейчас... Появилось такое еще одно направление деятельности, это условно говоря лоббирование санкций да, на международном уровне, а в контексте выборов это лоббирование, наверное, непризнание а, данных выборов а, со стороны Евросоюза. Как вам кажется, будет ли такое в итоге непризнание? Отдельные страны об этом уже заявляют, но вот именно на уровне всего Евросоюза и будет ли это нести какие-то последствия, ударит ли как-то по режиму Путина? знаете, я очень надеялся на то, что эти выборы не признает Евросоюз, не признает Соединенные Штаты Америки и другие цивилизованные страны. К сожалению, это не произошло. Уже принято решение, уже было сказано, уже решение есть о том, что значит, эти выборы признаны недействительными, но, к сожалению, только в той части, которая касается Крыма и Севастополя. Потому что основным мотивом, да, действительно, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и Канада и другие страны признали эти выборы недействительными в связи с тем, что голосование проходило в, значит, в Крыму и Севастополе, то есть на оккупированных территориях. И именно с такой мотивировкой, именно с такой формулировкой были, были при, приняты решения. Единственная страна, которая признала, в принципе, все эти выборы недействительными, отказалась их признавать, и, следовательно, отказалась признавать состав 8-й Государственной Думы, это Украина. Это единственная страна. То есть, я, на самом деле, надеялся на то, что в этот раз все-таки основанием для непризнания станут не только голосование на оккупированных территориях но и что самое конечно для меня важное это э, совершенно чудовищные запредельные фальсификации которые там происходили на этих выборах потому что действительно в этот раз впервые э, за единую россию было подано фальшивых голосов больше чем реальных то есть э, на самом деле ну это какое-то качественное изменение то есть на самом деле это уже стала абсолютно фейковой партией. Но не это стало основанием непризнания. То есть это означает, что в целом Государственная Дума все-таки будет признана парламентом, и они, скорее всего, смогут входить в какие-то международные парламентские организации. Их будут признавать депутатами. Это очень печально. Ну, отдельные депутаты, конечно, будут там подвергаться санкциям, отдельные сотрудники СМИ, но в целом... Вот очень, на мой взгляд, разочаровывающее решение Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Ну вот, а с другой стороны, знаете, у меня вот как раз на прошлой неделе был эфир в том числе с Владимиром Миловым и с одним из депутатов Сейма Литвы по подведению итогов выборов. И вот в комментариях от российских пользователей я вот видел такой посыл, что мол, что вы рассуждаете об этих выборах, Европа просто обязана их не признать. А так ли она обязана, когда она вот видит, что по итогам этих выборов на улице выходят те же самые там 2000 человек по всей России? Ну это, это на самом деле с моей точки зрения вопрос риторический. Понимаете, если мы руководствуемся правом, если мы руководствуемся какими-то принципами, то не имеет никакого, никакого значения, сколько на улице выходит самой России, потому что в фашистской Германии не было значительного количества протестов, там не выходили люди с протестами, тем не менее состоялся Нюрнберг. То есть, ну вот это, мне кажется, несколько такая порочная логика. Что отношение к происходящему внутри страны должно зависеть исключительно от количества э, открытых протестов. Понятно, почему люди не выходят. Люди не выходят, потому что боятся. Потому что диктаторский режим э, имеет достаточно высокий уровень э, репрессивных характеристик своих. Поэтому вот это не показатель. Поэтому я думаю, что в принципе, конечно, то, что сегодня Евросоюз все-таки сами по себе выборы за исключением вот, голосований на оккупированных территориях, все-таки признает, я считаю, что это большая проблема. Я считаю, что это действительно, ну, своего рода, такая вот проявленная беспринципность. Должны были бы не признать. Кстати, если уж мы заговорили с вами о международной реакции, не могу не спросить. Вот в минувшие выходные как раз-таки в Германии проходили выборы и сменилось правительство. Ну, судя по всему, сменится, будет новый канцлер, социал-демократы, судя по всему, будут формировать правительство. Что это означает вот с точки зрения опять же, санкционной политики Евросоюза для России? Вы знаете, я думаю, что эта политика для России изменится в худшую сторону. Потому что, ну, к огромному моему сожалению, последние годы, или последний год, скажем так, политика Меркель, она была достаточно пропутинской. Это очень жаль, потому что я всегда симпатизировал, значит, госпожа Меркель, как человеку, который, ну, с моей точки зрения, олицетворял такую разумную европейскую политику. Но вот в последние годы что-то случилось, я не хочу комментировать, не знаю, что там произошло. Вот, значит, не, хочу, не хочу подозревать Самое неприятное там Что-то вроде вот. Но последние годы Действительно была такая Особенно последний год Была такая откровенно пропутинская позиция В частности Северный поток 2 Отказ участвовать в крымской платформе Меркель Это было достаточно демонстративно вот, Поэтому я, я надеюсь Что будет Будет более разумная более независимая, более принципиальная позиция. По крайней мере, по декларациям это должно быть так. Да, ну вот об оппозиции российской мы с вами поговорили, о международной реакции тоже. Теперь давайте в заключительной части о... Госдуме новой и о самой власти. Вот э, Государственная Дума, которая существовала с 2011 по 2016 год, она получила в народе прозвище «бешеного принтера». А как бы вы охарактеризовали, вот каким бы эпитетом вы охарактеризовали Госдуму ушедшую, и вот, э, как, какой, на ваш взгляд, будет Госдума новая, ну, судя по тому, что большую часть поименного состава ее мы уже знаем? Вы знаете, ну, что касается ушедшей, я имею в виду седьмой, седьмой созыв Государственной Думы, который был избран в 2016 году, то здесь э, характеристика очень простая, и она, мне кажется, напрашивается. Это обнуленцы. Потому что главное, что эта Госдума сделала, это обнулила Конституцию, обнулила право, ликвидировала, так сказать, вообще право в России. То есть, это вот обнуленцы, Госдума обнуленцев. Что же касается вот этой новой Думы, то пока мы не видим, естественно, мы не видим какой-то законотворческой активности, но главное, что в ней есть, это то, что эта Государственная Дума, по крайней мере, значительная ее часть была избрана благодаря фейковым брошенным голосам. То есть, ну, это, эту Госдуму можно было назвать Государственная Дума лишних людей. То есть мертвых душ. Мертвых душ. То есть это вот Государственная Дума мертвых душ. То есть это люди, которые там сидят, они, в общем, не избраны. Их можно было бы назвать самозванцы, но само явление самозванства в России имеет очень глубокие корни. Это такие субъектные люди, как мерал пугачев уже дмитрий и так далее то есть я не хотел бы равнять вот этих вот так сказать не самостоятельных сверху посаженных людей которые населяют государственную думу с самозванцами нет это не так это именно вот такие вот мертвые души это государственная дума мертвых душ вот это очень очень для него характерно. Ну а что касается деятельности, я думаю, что это Государственный Дум будет более послушный, чем предыдущий. Хотя куда уж более послушный. Но, понимаете, сейчас идет ведь встраивание в вертикаль власти и региональных чиновников и э, губернаторов. Они уже теперь не будут называться губернаторами, они будут называться главами. Вот. Они будут фактически такими шестерками при Путине, которым он может раздавать затыльники по новому закону Крашенинниковы и клишиса Там совершенно фантастические есть положения о том, что он Путин теперь может <coughs> давать, э, значит, предупреждения, выговоры им и так далее. Но вот, э, слушайте, это же действительно смешно. Представьте себе, что э, господин Байден объявляет выговор значит губернатору Калифорнии или э, выдает предупреждение мэру Нью-Йорка. Да? ну если бы Байден такое сделал, наверное, ему бы тоже попытались упрятать ну, сумасшедший дом. То есть это действительно издевательство, это глупость полнейшая. Но это так, потому что на самом деле в их в той конструкции будущего России э, регионы не являются самостоятельными, не являются субъектами федерации, а являются просто частью вот этой вертикали власти, послушными исполнителями воли президента. Это очень характерно. И вот думцы, они становятся такой тоже, ну, не то, что даже частью администрации президента, а, ну, такой вот частью единой вертикали власти. Вот, Игорь Александрович, вы меня опередили на самом деле, поскольку, когда, отвечая на предыдущий вопрос, вы говорили о том, что мы пока не видим законотворческой активности Новой Думы, а я как раз хотел вам возразить, а вот видим, вот вам первый законопроект, который вносится, это об обнулении сроков губернаторов и о переименовании должностей в глав регионов. Вы вот частично уже раскрыли смысл, да, вот этого вот явления, но давайте, может быть, как-то более подробно раскроем, в чем как бы смысл, и приведет ли это к еще большему к еще большему укреплению вертикали власти, хотя казалось, куда бы уже больше. Ну, смотрите, значит, есть несколько характеристик. Ну, я не видел этого текста закона, потому что я думаю, что и мало кто из. Россиян его видел, потому что он вроде бы как не опубликован, но в описании он есть. И поэтому там есть следующие вещи. Первое, это отменяется запрет на занимание должности главы администрации региона более чем двух сроков. То есть раньше это все было так. Но теперь по примеру президента обнуляется и делается, дается возможность бессрочно фактически руководить регионом ну, столько, сколько угодно. Но это не так сказать, человек, который будет избираться. Это человек, который будет фактически назначаться Путиным. И Путин имеет возможность столько держать этого человека на регионе, на вот этом, так сказать, местничестве, столько, сколько надо. То есть, это, это назначение фактически, Путина, который будет столько, сколько нужно э, хозяйничать в регионе. Это превращает э, этого человека э, в лицо, абсолютно зависимое от президента и абсолютно независимое от э, населения. Это первое. Второе. Ну То есть, если человек за, заведомо не, э, лишается возможности э, ограничения своих, э, своего срока, то это, в общем... Делает его, он, он за, его пребывание в этой должности зависит только от воли Путина. Не от закона, не от воли населения, а только от воли Путина. Это важно, потому что на самом деле вот сейчас, в настоящий момент, истекают сроки пребывания значит, в должностях руководителя региона таких людей, как Собянин, например, как Рамзан Кадыров, например. И это, в общем, создавало какую-то напряженность. Потому что, ну, Москва при это Москва при Если кто-то меняется, то это, в общем создает определенное напряжение. Ну, я уж не говорю о Чечне. Вот Чечня, которая полностью сейчас, <клёх> режим вот этого субъекта федерации, он абсолютно персонифицирован. И любая замена, она, в общем, может привести к каким-то... Непредвиденным результатом. поэтому я думаю, что это вот неизбежная история. Да? Второе, это появление вот таких вот странных элементов взаимоотношений между президентом, президентом страны и главами субъектов Федерации, как наказание. Ну там нет, насколько я понимаю, не упоминаются в тексте закона такие наказания, как Порка. значит по Избиение плетьми. Раздача подзатыльников. Постановка на горох. Там, в угол и так далее. Но в принципе, я так понимаю, что дух этого закона именно такой. То есть, это на самом деле закон отношения <coughs> абсолютного такого начальника с абсолютными подчиненными. Никаких элементов самостоятельности, никаких элементов федерализма при, таком, при, при таких атрибутах не существует. Трудно, трудно говорить о федерализме, если руководитель страны может объявить выговор. Значит, ну и, соответственно, снять с работы руководителя региона. Понятно, что речь идет об абсолютном, абсолютно унитарном уже государстве. То есть, это... Выхолащивание остатков федерализма их и так было немного но это выхолащивание остатков федерализма даже проявляется в названии вот такая унификация, то есть уже нет у нас не, не будет у нас никаких ни, ни губернаторов, ни президентов я хочу напомнить, что ну, например, для таких регионов как Татарстан это может вызвать серьезные проблемы я не думаю, что в Татарстане будет сейчас организован бунт но я думаю, что это будет серьезное национальное унижение. Потому что ну, я помню хорошо, как Татарстан принимал закон о государственном суверенитете в 1992 году. И это, была, это был действительно государственный суверенитет. Они действительно приняли решение стать абсолютно самостоятельным государством, которое должно, должно было устанавливаться Россией отношения по между да, соответствующим международным правом и это продолжалось это продолжалось фактически и формально это продолжалось до конца 90-х годов в начале нулевых это было и это никуда не делось и поэтому я думаю вот такой вот, вот такая вот унификация она станет той пружиной которая вот сожмется сейчас но в дальнейшем я не исключаю что она станет катализатором развала России. Я думаю, что вот тот, тот распад России, который я неоднократно говорил, что это фактически неизбежный результат направления Путина, я думаю, что после этого закона он э, станет просто неотвратимым. А является ли этот законопроект помимо выхолощивания федерализма еще и выховащиванием выборов, вот тех остатков выборов, которые вот даже в том виде, в котором они сейчас есть? Ну, безусловно, это, это абсолютная унификация, абсолютная управляемость регионов, регионального начальства, она, в общем, приведет к тому, что практика электоральных султанатов, она будет распространена всю Россию. Мы На самом деле, мы видим уже сейчас, что вот эта практика и насаждение... Э, так сказать, э, вот, вот этого вот облика электоральных су султанатов она может распространяться сейчас везде, потому что фактически Москву сейчас последнее вот это вот голосование превратило в электоральный султанат с использованием электронного голосования то есть э, на сегодняшний момент любой регион можно превратить в такую Чечню э, в такой там Северный Кавказ или в такой в такую вот республику по Волжье. Ну вот, в том числе таким методом, как электронное голосование. Что было сделано в Москве? Фактически любое количество голосов сейчас может быть нарисовано. То есть, на самом деле, я думаю, что да, это, это приводит именно к тому, что фактически вся страна превратится в электоральный султан. Да, спасибо большое, Игорь Александрович. Вот сегодня мы с вами заканчиваем на такой негативной ноте. Про распад страны, возможно, и поговорили и о том, что вся страна превращается в электоральный султанат. Всего доброго. Журналист, публицист и Игорь Яковенко был сегодня гостем канала Форума Свободной России. На этом этот выпуск подходит к концу. Я, Дмитрий Семенов, прощаюсь с вами до следующей недели.